В среднем человек засыпает за 15 минут. А с постельным бельем от Goldtex он не успевает даже запустить Инстаграм. Goldtex. Пусть Инстаграм вам только снится. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.